Так, уважаемые друзья, выкапываем сосну однолетнюю. Сосна крымская. Эта однолетка, она очень живучая. Сосну вообще желательно сажать в однолетнем возрасте. Тогда она приживется точно. Ну, вот какой корень длинный вот можно сюда видите вот. сама она 10 сантиметров а корень у ней но при посадке его можно свернуть не проблема там посадить то есть вот выкопали 200 штучек пойдут на посылку сейчас все это упакуется корневая видите сами какая у нее однолетка идет на нашем сайте ссылка в описании сосна крымская сейчас очень хорошие растения кто знает кто может сказать вот такими пучками отправляется по 200 штук по 250 то есть опять же Заказывайте на нашем сайте, смотрите, там всю информацию по, по отправке, по оплате, очень хороший сеянец, я считаю, что сейчас самое время его сажать, и по контейнерам можете, и в грунт сразу. Единственное, надо вот сделать притенение Вот такой теневичок И рассадить его, естественно Ну Не так плотно, как у нас засеяно А рассадить там в 2-3 сантиметрах И будет все нормально Будет растение на вас вот. вот такой теневик, Вот сна. То есть этот мороза, Еще там от снега гидроизоляция она накроется, когда уже будет мороз установить И до весны она будет тут Мы будем отправлять пока земля не встанет Поэтому заказывайте Не пожалейте. Вот Один сеянец Один сеянец У нас Сам идет он Получается 10 сантиметров корневая не меньше ну где-то и больше тоже не будем задерживать ее заветривать корни пучок 200 штук тут а в описании и ссылка на нашем сайте на этот товар отправляться будет пока у нас земля не встанет то есть не замерзнет. А потом будет прием заказов на весну. Если ее всю не разберут, конечно. Еще раз покажу. Сенис очень хороший. Это сосна крымская. С большой иголкой. Красиво растущая. Можно формировать ее, можно так посадить. На этом все. Всего доброго. С вами был Евгений Филимонов и питомник Луны. Удачи!